И всем привет, с вами снова Азиза, и сегодня мы будем играть в игру под названием Легенда Дракономании. А по поводу прошлого дракона дня, я его уже сюда разместил, дракончик Лава, и назвал его Марс, как вы и хотели. И в этом видео мы просто с вами поиграем, но сегодняшним драконом дня будет дракончик Вода. Дракон Вода... Еще пока не так много места и вообще всего и денег тоже, монет, чтобы купить жилище для дракона воды. Ну ничего, это все скоро будет. Так, что тут у нас? Что за здесь можно купить? Ага. Угу, да. Окей. Я, кстати, слышал то, что появилась новая стихия какая-то. Я хочу сейчас проверить Вот тут вот, наверное Драконий кодекс Драконий кодекс И стихии Да Да, тут есть какая-то стихия П П, интересно что Да, интересно что Она вроде бы называется Prime. Насколько я слышал, или Праймал Или как-то так Праймал ну, что-то в том роде сегодня мы просто сделаем все то что нужно ежедневно тут делать а еще попробуем задание поделать тут это тут довольно таки интересно я думаю будет пока у нас тут вода будет ух ты 9 уровень нет не 9 уровень. может и 9 уровень чуть, -чуть будет Подумал, другое количество минут там будет вода рождаться а тут я не знаю кто тут получится если тут никого не получится э, нового то я тогда ну я тогда как бы не знаю не будет драконов. давайте начнем мы начали уже так давайте пока Посмотрим, что есть на драконе-поле, что можно сделать, чтобы получить. А, угу. Кормите драконов я не особо хочу, но хотя, хотя это надо. Я понимаю, что это надо. О, подождите, подождите. Тренировка, давайте. Угу, давайте, давайте. Я хочу попробовать трени тренировку, я давно... за кукла викинг. <смех> я помню кто это такие но <смех> она как-то очень странно выглядит задание выполнено отлично ок давайте и покормим 40 40 40 40, 40. извиняйте тут реклама была я ее вырезал спасибо за садит кстати то что вырезать рекламу я и, я и не думал выдадать рекламу. Ну, это будет немножко получше, если мы будем. Я подумал, снова реклама. Так. Что я хотел вообще? Я хотел ветра накормить. Ну, а если не будет дракона дня, то просто напишите имя для какого-то, который уже есть у меня. еще задание ага, победите босы в битве 10 дракон о ну давайте давайте а сейчас дракон дня это дракон вода я думал будет вариант какой-то с аква. аква ух ты ой боже мой ой боже ой боже мой что за творится Девятый уровень круто марамана Плитка, круглый куз, время на плитка, белый цветок, цветы, сухостол, жилище вид уровень 3. Отлично. Кстати, вы хотели мой код? Вот этот код. Но на Android. Это код на Android. Вот такого. 6c51456. Если хотите, добавляйте меня. А еще я, возможно, напишу его в комментарии. Я забыл сказать, смотрите ролик до конца. Ну да ладно. Здание ферма. У нас есть вообще место для фермы? Да, отлично, отлично. Просто опыт и опыт получается. Ух ты! На следующем уровне откроется очень крутая штука. Как штука? Как... Ух ты! Нет, извините, извините. Мы такое не будем пробовать. А, битве 10. Кстати, можно и сейчас тоже это вот битву в Битве 10. Так, 191. Э -э, Я, честно, думал, что удача будет. Удача будет больше здоровья. Ну ладно в комментариях, какой ваш любимый дракон, а еще пишите, пожалуйста, советы, что я должен изменить, как я должен изменить монтирование или что-то в таком роде. Мне советы тоже нужны. И обязательно досмотрите до конца, если вы досмотрели до этого момента. Мне как-то, я не знаю, вот лайки мне не особо так слишком и нужны, но досматривание до конца прям так как-то очень очень не очень ух ты так что они мне предлагают что они мне предлагают эх вы эх вы Опять пятьдесят очков дружка. Я думаю, там что-то откроется. Вот такое. Есть. Так. Я же не хочу слишком долго тянуть. хотя если бы это был финальный босс, то тогда бы я использовал. Ну, mm мне -hmm. uh, драконов больше. Mm -hmm. Так. Фу, не вынес. Молодец, молодец, ты не вынес. Всё. ну, сейчас тебе, к сожалению, не видать жизни, поэтому пока. Ну, даже ни одного хода не сделал вообще. О, 8 тысячи... Да, спасибо, очень много. 52 тысячи монет. Для меня это так много. Ну, уже в этот раз, потому что я не мог зайти на тот аккаунт как-то. Так, жилище, давайте жилище воды купим. Ух, 169 тысяч. Опа! Да. Так, это будет тут очень долго сравнительно крутиться. Поэтому давайте мы тут три раза шагнем. Ага, давайте так. Три железных сада. Я вообще не понимаю, как тут получить древнего дракона, какого-то вообще любого дракона, даже того же особу, который очень часто появляется. Нереально. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Плохо нельзя на это. Это мне помогло. Ну ладно, давайте попробуем. А я что-то подумал. Ну ладно, о, еще пятьдесят, круто. Давайте бейтинг сыграем. Ух ты, легендарный дракон. Что за легендарный дракон? Он довольно красивый. М -м, верховная шлица. А, она вроде как это какой-то дракон месяца, что-ли. Мне очень жалко то, что слетел тут аккаунт, но... только драконы чтобы что-то нормально делать к примеру как вывести какого-то дракона и показать как, какая лучшая комбинация и чтобы люди посмотрели см... ну, смогли тебя себя вывезти а тут у меня нет вообще дракона поэтому так ой ира ой какой ра Кулина на безумие что у нас есть? о есть Выпекать. А как нам выпекать, если нет, извините, нет ингредиентов. Извините, там была реклама фейсбуком поэтому мне фейсбук сейчас не нужен. Так, я хочу посмотреть, что на каком уровне открывается. К примеру, на этом очень интересно про драконов месяцы и так далее. О, пробуждение легенды. Символы. Ух ты, тут круто. Клан. Очень интересно. Вау. тут это все очень простенько, очень простенько, очень и очень простенько. Даже там уже вообще ничего не открывается. Я хочу посмотреть, что на 120. -м. Что на 120 уровне? Ага, тут продлили, что ли? Тут, что ли, продлили уровни? А, 160 уровней, да. А максимальное количество жилища, это 90. Ну, мы, наверное, э, сейчас уже будем заканчивать эту серию, хотя что еще можно сделать? Ну, реально, вот что Давайте два сундучка откроем, да, очень это хорошо, вот я подумал так, очень плохо то, что нет темницы, это очень большой такой источник источник билетов, да. а если что, я саламандру буду использовать как такой, да, ну ладно. Я надеюсь, что вы досмотрели до этого момента. Обязательно все ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И, кстати, 80% смотрится минус. Подписка это очень круто. А с вами был Зизов. Всем удачи, всем пока-пока.